Но при процессе заморозки и разморозки, без использования каких-либо дополнительных компонентов, эта ткань повреждается. Как бороться с аллергией в конце лета? В период обострения пациента тщательно его осматривают, тщательно собирают историю болезни. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Елизавета Никитина. 17 августа в Елабужском институте Казанского федерального университета стартовал 11-й международный фестиваль школьных учителей. В этом году он впервые проходит в смешанном формате. Очно на базе Елабужского института КФУ и онлайн на платформе Microsoft Teams. Мероприятие мероприятии принимают участие ведущие учителя Российской Федерации Республики Татарстан, преподаватели и ученые российских и зарубежных вузов, эксперты в области развития образования. В рамках фестиваля пройдут 105 мастер-классов,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 В рамках открытия фестиваля также состоялась ежегодная акция «Помоги собраться в школу». Школьные наборы из рук ректора КФУ и министра науки и высшего образования получили 20 детей сотрудников университета.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 У первокурсников, студентов или аспирантов очных отделений образовательных учреждений высшего образования есть возможность принять участие в студенческой программе «РЖД-бонус». период с 5 августа по 5 сентября действует скидка 50% на проезд в скоростных поездах. Всю подробную информацию можно узнать на сайте «РЖД-бонус». Молодой ученый Казанского университета Вероника Югай, победитель конкурса «Умник», разрабатывает смеси для сохранения целостности клеток, опухолевых тканей у пациентов, больных раком яичников. Все подробности в сюжете.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 Кажется, что самое сложное время для страдающих сезонной аллергией приходится на весну и начало лета. Но это не так. Август – это время бурного цветения сорных трав. Как бороться с аллергией и какие методы лечения советуют врачи, узнавала наш корреспондент. С конца августа до конца сентября начинается новая волна аллергических реакций, вызываемых пылением сложноцветных, маревых, крапивных и сорных трав. Врач-аллерголог-иммунолог Алсу Шерифулина подробнее рассказала о клинических проявлениях аллергии. Пыльца сорных трав вызывают клинические проявления аллергического ринита, бронхиальной астмы, аллергического конъюнктивита, симптомы в виде заложенности носа, в виде обильных водянистых выделений из носа, часто ринарея чихания, покраснение глаз, зуд в глазах. Симптомы полиноза или сезонных аллергических заболеваний схожи с симптомами простуды. В обоих случаях пациентов беспокоит заложенность носа, кашель, покраснение глаз. Однако есть различия. Если симптомы беспокоят из года в год во второй половине лета, то, скорее всего, это сезонная аллергия. И самое главное отличие – это основные клинические проявления. То есть при ОРВИ преобладают симптомы общей интоксикации пациента, повышение температуры тела, слабость, ломота в теле, потливость, боль в горле. При пульцевой энергии таких симптомов нет. В случае, если пациент заподозрил у себя симптом аллергии, первое, что нужно сделать – обратиться к врачу-аллергологу-иммунологу. Он назначит необходимую диагностику период обострения а, пациента тщательно его осматривают тщательно а, собирают историю болезни а, и а, проводят определение специфических иммуноглобулинов Е к пальцевым аллергенам в частности к сорным травам полыни абразия а вот кожные пробы проводятся только после окончания сезона цветения. То есть период обострения заболевания кожные пробы ставить нельзя. После того, как аллерген определен, необходимо снизить контакт с ним и начать прием антигистаминных препаратов по назначению врача. Елизавета Никитина, Хафиз Гараев, Универньюз.